Привет! На трубке Антон. Автомобиль – это уникальная вещь, которая всегда являлась предметом выражения своей личности и интересов. Одни отдают предпочтение маленьким и быстрым тачкам с красивыми принтами, другие выбирают грузовики, а третьи кайфуют от хиппи-мобилей. И все они останавливают свой выбор на конкретные модели машин. Сегодня я подготовил для вас самые разные варианты тачек и предлагаю сыграть в игру. Вы смотрите видео от начала до конца, ставите лайк, подписывайтесь на канал, а также после просмотра пишите комментарии, какую бы из тачек вы хотели себе. Согласны? Тогда не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и давайте начинать. Поехали! И начнем мы сразу с офигенного Мэрина. Mercedes-Benz W140. Это, если кто не в курсе, серия флагманских моделей S-класса.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 Те, чье представление о детских игрушечных машинках ограничивалось дорогими магазинными моделями, которые иной раз даже не оправдывают свою стоимость, сейчас точно удивятся детализации этой ласточки. Представляю к вашему вниманию мини-рейндж-ровер «Вилар». Когда я впервые смотрел этот ролик, до того момента, пока машину показали в близком ракурсе, не мог даже определить, игрушечная ли эта модель вообще. Внешне, как по своему окрасу, форме, так и некоторым деталям, она полностью соответствует оригинальной модели. Имеется номерной знак, передние и задние фары, название автомобиля, зеркала заднего вида, проработанный кузов, решетка и много других фишек. Что касательно цвета, то Range Rover выполнен в классическом лакированном сером оттенке. Все строго и солидно. Но больше всего меня потряс именно салон, он оснащен кожаными сиденьями и полностью скопированной водительской панелью. Там даже есть ремни безопасности, автоматическая коробка передач, держатели под стаканы и навигационная панель. Лично для меня это одна из самых удивительных моделей, которая точно войдет в мой топ лучших». А здесь у меня Toyota Land Cruiser LC100, выполненная в масштабе 1 к 18. Сделана она полностью из металла, у нее складываются боковые зеркала, открывается крышка бензобака, двери, люк, капот и багажник. Чтобы вы понимали, насколько авторы этой модели запарились, в этом Land Крузере можно даже регулировать сиденья, двигая их вперед или назад. Задние также можно складывать, создавая больше пространства для багажника. Также можно поиграться и с ремнями безопасности, надевая их на игрушечные модели, расположенные внутри этой тачки. В общем, идей для игры тут реально масса. Сначала, когда я увидел эту Toyota, я подумал, что никогда не стал бы ее покупать. Но теперь мое мнение кардинально изменилось, и я жду, когда авторы этой тачки пустят ее в продажу. А следующая модель понравится всем любителям военной техники. Это радиоуправляемый военный хаммер HGP-408. Модель довольно тяжелая, ее вес достигает 6 килограмм. Ее рама и шасси выполнены из металла. В комплекте с машинкой идет пулемет, который устанавливается на крышу. Примечательно в этом хаммере то, что тут практически все функционирует. Бампер опускается и поднимается. Капот открывается, а в закрытом состоянии он фиксируется на копийные защелки. Двери можно открывать как вручную, так и путем поднятия ручки. Салон оснащен кожаными сиденьями и в целом смотрится очень привлекательно. Люк открывается с помощью рычага. Все это дело поворачивается. Сзади можно опустить нижнюю часть багажника, верхняя часть которого поднимается на газлифтах. В нем расположен ящик для аккумулятора, а также имеется возможность разместить что-то свое.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 А это еще одна довольно прикольная машинка. Это самосвал на гусеницах, который превосходно проявляет себя на любой местности. Он оснащен вместительным откидным кузовом, в котором можно перевозить нетяжелые предметы. Все управление осуществляется при помощи пульта, которым регулируется работа как самой машины, так и ее элементов. Спереди располагается одноместная кабина водителя с удобным сиденьем и опускаемыми окнами. Модель выполнена в оранжевом цвете и точно понравится любому ребенку или даже взрослому.